Добрый вечер, друзья! Добрый вечер! Сегодня я с вами хочу поговорить о нашей стратегии на ближайшее время. Потому что найти точку опоры сейчас очень важно каждому. И мы два года назад, когда началась пандемия, как раз ровно два года назад, мы нашли эту такую точку опоры, и смогли помочь очень многим людям. Все те студенты, когда это много тысяч, которые прошли за два года наши те курсы, наши те проекты, продукты использовали, которые мы разработали на это время, на время пандемии. Никто из них не ушел из жизни. Это достижение. Я сегодня специально еще раз проверил, дал задание, проверили. Действительно, Заболевали, были такие случаи, но в легкой форме. Но никто не ушел из нескольких тысяч человек. Согласитесь, это, в общем-то, говорит о многом. Мы действительно подготовились и тогда сумели вовремя включить те продукты, вот, в частности, генетическое, курс генетическое здоровье, 90 шагов. И это все сильно повлияло на состояние людей, дало им точку опоры в тот момент, когда ее многие потеряли из-за того страха, из-за тех ограничений, из-за того нагнетания внешнего давления на человека, на его личность, на его свободу. Многие потеряли точку опоры. Мы ее создали, мы ее укрепили, мы показали путь. И люди, пройдя многие наши курсы, которые мы вновь разработали или обновили старые, мы, в общем-то, помогли людям, вот, пройдя все это, найти эту точку опоры, сохранить жизнь, отношения, здоровье, мало того, еще даже и вырасти по многим направлениям. И вот сейчас новое испытание. И оно ложится еще большим грузом на психику настояние человека, а, следовательно, за психикой тянутся и все остальные проблемы. Могут появиться какие-то э, э, сложности в семьях, в отношениях, напряжение, могут появиться болезни на этом фоне, ну и так далее. И главное, что человек теряет вот это состояние человека, который что-то может сам, которому дано право Жить счастливо, быть человеком-Творцом. И вдруг он оказывается не Творец. Оказывается, что кто-то решает за него такой важнейший вопрос. Войны. Да, это спецоперация называется. Но на самом деле она втягивается уже в состояние войны. Сегодня замечательный такой момент, когда э, сели за стол переговоров и, возможно, что-то получится. Но давайте поймем причины, почему такое стало возможным. Когда несколько человек в государстве давно готовили вот эту всю акцию. И мы стали заложниками. Стали заложниками вот этого, этой войны по сути. То есть нас развели границами не просто, а развели войной. Это очень серьезный развод. Очень серьезный. Почему это происходит? Почему мы оказываемся вот такими послушными, такими а, вовлеченными в этот процесс? А потому что, друзья, мы мало берем ответственность за свою жизнь, мы мало, мы мало себя проявляем как человек-творец, мы мало включаем в свою жизнь те известные, уже известные, широко известные практики, какие-то методы, состояния, которые позволяют человеку выйти из зоны, из зоны, где он подвержен всему, из, я как это называю, зоны риска, и перейти в, другую, в другое пространство, пространство благоденствия, где он сам управляет жизнью, где без него ничего не решается. И даже в этой непростой ситуации, когда начинаются вот военные действия, вроде бы и война может постучиться каждому в окно. Я думаю, и в этой ситуации, даже в этой ситуации, тоже не все люди втянутся в этот процесс одинаково. Все по-разному. Я много в свое время работал, консультировал в том числе людей, которые прошли Великую Отечественную войну. Были у меня такие пациенты, и на что я обратил внимание? Они сами, их дети, рассказывали о том, что не все прошли эту войну на пределе сил. Не все прошли эту войну, и получив ранения, или даже не во всех семьях есть похоронки. Почему? Я исследовал эту тему, потому что беда-то навалилась на всех, на всю страну. И это э, и шло долго, пять лет, даже больше. И то есть, всех должна была затронуть одинаково. Нет, не всех. И это не значит, что кто-то прятался, кто-то уворачивался каким-то образом. Нет. Люди очень, люди очень активно, патриотически подходили к этому, э, в этом пространстве, в это время. И все равно они оставались, оставались в хорошем состоянии духа, в хорошем состоянии здоровья. Для них мир как-то выстраивал особые условия. Просто удивительные есть факты, когда люди просто чудесным образом спасались из каких-то проблем, от неминуемой гибели или от голода и так далее, и так далее. Все это было всегда. Всегда были люди, которые погружались в пучину проблем очень глубоко, вплоть до смерти. И были те, кто поднимался в таких ситуациях и становился еще более человеком, еще более творцом, приобретал какие-то новые качества. Это было всегда. Так вот, это всегда говорит о том, что такая возможность заложена в каждом человеке. И если бы наши с вами отношения друг к другу, отношения к самому себе, отношения в семьях были на порядок выше, на порядок выше, вся бы страна не попала в эту ситуацию. Поверьте, я знаю, мы с вами попались в эту ситуацию. Стали заложниками этой ситуации, как я сказал, когда несколько человек приняли такое решение и ввели страну в войну. Потому что мы достойны этого. Потому что мы с вами не стали на голову лучше, на голову более энергетичными, более просвещенными, более осознанными в большем состоянии любви, на голову не стали, хотя чувствовали, напряжение растет, но мы по-прежнему жили, как обычно, и мы решали свои меркантильные вопросы, большей части, но не думали о масштабе, не думали о том, что мысль, слово, состояние каждого человека влияет и создает вот такую атмосферу, в которой происходят такие события или не происходят. Есть выражение, каждый народ достоин своего правителя. Так вот, перестаньте осуждать нашего правителя и наше правительство. Мы достойны этого. Мы достойны своей неразвитостью, не глубиной осознанности, недостаточной энергией любви и радости. Мы жили. Не так, как нужно, не как творцы. А мы жили, подчиняясь, и шаг за шагом отдавали свои права. И даже конституционные права отдали. Понимаете? Вот проследите. Ведь мы шли к, этой, вот к этому состоянию, в котором сейчас оказались. И поэтому и повели, повели на бойню, повели на бойню нас, нас всех. Это заслуженно. Еще раз говорю, как бы это ни прискорбно звучало, кому-то, может быть, это не нравится, но, друзья мои, ничего случайного нет. Ничего в жизни случайного нет, тем более такого события. Значит, мы своим состоянием не создали эти условия, в которых страна могла пойти другим путем. И сейчас нас ждут очень серьезные проблемы. И санкции, и все остальное, и внутренние, и внешнее. То есть, еще много всего будет. И вот на этом фоне, друзья, пришло время все-таки задуматься. Давайте меняться. Меняться сами. Давайте сами перейдем в качественно новое состояние. Тогда в целом, качественно новое состояние перейдет страна. И не обязательно, чтобы все, там 130 или сколько осталось, 120 миллионов человек, перейдут в новое состояние. Нет, достаточно и 10 процентов, то есть 12 миллионам человек нужно перейти в качество новое состояние, и все, и все изменится. Есть научные исследования на эту тему, что действительно, там даже указывают цифру, там 7-8 процентов людей должны перейти в новое состояние, и тогда ничего не произойдет, или будет происходить именно Плохого я виду, а будет происходить то, что решают вот эти, вот эти осознанные, вот эти энергетически звучащие люди. Но нам надо 10 процентов набрать, чтобы уж наверняка. И вот мы сейчас снова включаемся в мощнейший процесс. Это второй этап. Второй этап наступления на человечность, на Творца. Первый этап пандемии мы преодолели. Пандемия сорвалась в том виде, в котором мы ее планировали, против нас. Сейчас мы, против нас идет другая, другая проблема. Поэтому, друзья, давайте и сейчас, и эту проблему переживем по-другому. Я предлагаю, точнее мы предлагаем, в нашей Академии разработан вот замечательный курс, который сейчас наиболее подходит, наиболее подходит, в данной э, ситуации. К тому, чтобы очень быстро, быстро, легко, с простыми методами перейти вот в эту новое качество. Прыгнуть, как говорится, выше головы. Легко и быстро. И этот курс называется пробуждение. Он состоит из трех ступеней. Он, как никакой другой, очень быстро переводит человека в качественно другое состояние. Очень простой легкий, только надо выполнять дешевый, то есть все дано для того, мы его специально сделали максимально дешевым, чтобы вы могли им воспользоваться и перейти в качественно другое состояние. Я заинтересован, мы заинтересованы, вы заинтересованы в том, чтобы мы жили в новой стране, в качественной новой стране, где нами не распоряжаются вот так, где мы узнаем о том, что Принято такое решение, судьбоносное решение для целой страны, я уж не говорю об Украине, для нас тоже судьбоносное решение, потому что это решение вводит нас в пучину серьезных проблем. Внутренних, внешних, экономических и прочих-прочих. Понимаете? Так вот, чтобы этого не было, давайте, друзья, переходим в другое состояние. Нам эти трудности создаются для того, чтобы мы выросли, чтобы мы все-таки, в конце концов, взялись за себя, за свое состояние, за свою душу, за свой дух, за ту суть, которая есть в каждом из нас, и проявили ее вовне. Чтобы мы занялись своим здоровьем, чтобы мы занялись своей психикой, чтобы мы занялись своим мировоззрением, чтобы мы занялись отношениями, То есть, все потихонечку, шаг за шагом. Давайте менять. И вот э, мы с, с командой э, как раз предложили, подумали предложили вот для такой ситуации, еще раз говорю, есть у нас опыт прохода пандемии на высоком, качественно высоком уровне. И вот здесь мы предлагаем вам тоже пройти, пройти. Вот этот курс пробуждения. Мало того, этот курс еще создает вам на будущее, закладывает фундамент большого такого здоровья, здоровья на многие годы, дает инструменты, позволяющие обходиться без лекарств, обходиться без медицины. Я не говорю, что надо отрицать медицину. Медицина нужна, но желательно с ней встречаться как можно реже. Так вот, мы создали этот курс именно для того, чтобы человек сам творил свою судьбу. Сам творил свое здоровье и сам творил свою судьбу. В этом курсе заложены все мои практики, весь мой опыт работы со своим телом со своим сознанием, со своей психикой, своей энергетикой. И этот опыт, ну, как говорится, он вот проявлен через меня. 72-й год, и я чувствую себя сейчас лучше, чем это, чувствовал себя в 30 небольшим лет. Поэтому это все практики работают, они проверены, проверены не только мной, проверены и многими людьми, и они дают хороший результат. Я почему так вот усиленно а, предлагаю вам этот курс, потому что я знаю, что он поможет каждому из вас в это непростое время. Обрести уверенность, обрести спокойствие, успокоить свою нервную систему, выстроить энергетику, убрать апатию, убрать какие-то там панические атаки и так далее. То есть он выстроит вас в гармоничную личность, которая будет жить уже по-другому, которая будет не отгласна вот этим штормам, которые сейчас происходят. Она будет над этим, не коснуться ее тяготы того, что будет происходить в стране и происходит. А если коснуться, то немного. И этот, вот я говорю, на примере пандемии мы видели, как... Ковид касался кого-то из наших выпускников, из наших студентов, даже кое-кого из преподавателей. Но касался тех, у кого что-то еще оставалось недоработанное. И когда человек дорабатывал, это прям в процессе мы помогали, все, это быстро все исчезало. Все, все проблемы уходили, то есть все прошли. Кто, не, очень многие вообще не, не заболели, а кто заболел, вышел из этого легко. И мы увидели, что наш путь энергетический, мировоззренческий, духовный, душевный, называйте как хотите, ментальная конструкция выстраивается. Но вот это все вместе и кое-какие физические упражнения, все это дает мощный результат. Таким флагманом на время пандемии был курс генетическое здоровье, иммунокурс генетическое здоровье. Это действительно уникальный курс мы его и сейчас кто не прошел сделайте этот процесс пройдите этот процесс он очень важен потому что он иммунную систему увеличивает ее активность в 5-7 раз а у кого а более людей после 40 лет у которых а, а, вот этот тимус уже угасает он вообще его пробуждает и вводит в активную жизнь то человек может защищать себя еще долго-долго, благодаря мощной иммунной системе. То есть его и сейчас нужно. И кто не прошел, обязательно пройдите его. Но сейчас вот комплекс, вот так вот, где создается точка опоры, где создается именно э, такое состояние физическое, психическое, духовное, энергетическое в комплексе, это вот курс простой, быстрый, и, и дешевый это пробуждение. Еще э, очень важно хотелось бы сказать о, э, еще об одном, э, не курсе даже, женский клуб. Женщины более всего страдают в такой ситуации. Их психика очень напряжена, потому что психика настроена на дарение жизни. А здесь идет атака на жизнь, прямая атака на жизнь. Поэтому для женщин мы вообще создали уникальные условия. Наш женский клуб показал высокую эффективность. И мы сделали вообще практически э, на уровне донейшн. То, то есть каждый человек может заплатить практически столько, сколько он может. Э, там копейки. И, но Эффект от этого клубочный. То есть мы для женщин специально сделали такую акцию, чтобы вы могли, могли сейчас обрести вот эту точку опоры в себе, уважаемые любимые наши женщины, в себе найдите точку опоры, тогда и мужчинам легче будет в этой ситуации чувствовать себя э, мужчинами, и они будут защищены. А у тех, у кого э, мужчины оказались на линии фронта, с любой стороны, неважно, я не разделяю, не разделяю, вы знаете мою позицию. Так вот, вы тем самым лучше защитите их, обретя вот это женское состояние. Тот, те женские ä, практики, которые мы даем, женские качества, которые мы предлагаем, которые глубоко разраба разрабатываем, и они дали уже замечательный результат, а не просто человек, женщину переводят в качественно другое состояние, она уже становится миротворцем. Она становится той женщиной, которая может пройти, вот как раньше было, стоят две рати друг против друга, готовые к войне, и женщина, будучи в величайшем состоянии женственности, с белым платочком проходит между ними, и они расходятся. Вот такого уровня женственности, должна быть. Чтобы рядом с мужчинами были такие женщины, тогда они не будут воевать. Тогда не будет у них вот этой, этих условий. Тогда они не попадут в эти условия. Поймите, мир очень гармоничен. Если энергетически звучит мужчина, а если еще и подкрепленный звучанием женщины, то с ним гарантированно ничего не произойдет. Я еще раз говорю, я много консультировал тех кто прошел войну родители тех кого, ну, кого прошел, кто прошел войну и я видел я наблюдал я исследовал действительно там была где настоящая любовь между мужчиной и женщиной мужчины все обязательно возвращались домой и практически без ранений это действительно так просто удивительно фантастически Условия, при которых они оставались живыми. Но они оставались живыми и живыми и возвращались домой. И вот сейчас есть реальная возможность, милые женщины, вам стать такими миротворцами для своих мужчин, для окружающих мужчин и для стран. Я про Украину и Россию говорю. Для стран своих тоже. Станьте такими женщинами, миротворцами. Вы имеете такую возможность, мы имеем такой ресурс. Наша Академия всегда на передовой, у нас самые, самые эффективные практики, не преувеличиваем, не боюсь говорить, что самые, мы действительно видим результат. Мы работаем уже более 16 лет и за это время помогли десяткам тысяч людей стать счастливыми, стать здоровыми, принести, привести детей, создать семьи и так далее. Поэтому наш опыт, он показывает, что мы умеем помогать людям. И вот сейчас новый виток, мы можем этого избежать своим состоянием, своим состоянием, своим вот этим внутренним состоянием мужчины и женщины, любви, всех тех навыков, которые мы имеем, расширенного сознания здоровья своего. То есть каждый шаг, каждый шаг в любом направлении, в направлении сознания, в направлении любви, в направлении построения отношений, в направлении улучшения своего здоровья, каждый шаг добавляет нам уверенности, добавляет нам вот той, приближает нас к той цифре в 10%, которая может изменить ситуацию в стране и в мире. Друзья мои, я много занимаюсь этими вопросами. И это не просто слова. Это действительно опыт, построенный на моей жизни и на жизни многих-многих людей. И этот опыт как раз подтверждает все, что я говорю. Вот завтра мы будем проводить еще активацию марта. То есть каждый месяц, в начале месяца мы проводим активацию, где мы будем совершать посылы. Это тоже важный элемент нашего с вами развития. Это важные, важные капли в то пространство, которое дает нам право быть Творцами, право управлять ситуацией. Еще немного, и мы сможем полностью управлять ситуацией в мире, в своей жизни и в мире. Вот к этому призываю. Поэтому предлагаю вам реальные шаги, реальные проекты, реальные продукты, которые позволят вам перейти в качество нового состояния. А сейчас это очень важно. Не только для каждого из нас, но и для всех вместе. Благодарю вас, друзья.